А ты нужна. Привет. Как жизнь? не позже если что нужно скажи как успехи что нового ладно она здорово как жизнь сейчас Открою. Дико, слышишь? Да, Эди, говори. Как будет возможность, заскочи в лазарет. Случилось что? Нет, просто надо поговорить. Ладно. Понял. Кто-то у ворот. Стойте, я его знаю. Открывайте. На секунду. Как Уильям? Давно его не видно. Как бухарь, да как и все выживают. Но ну, значит получше многих. Да. Слушай, ты приглядывай за ним. В смысле? Ну, потерять руку это серьезно. У него жизнь перевернулась. Но это была так себе жизнь, ты давай его уж прямо друг скажем. Единственный. с ним нормально жить будет сейчас открою Рики, я ее нашел. Жива. Дикон, слава богу. Слушай, она не захотела идти со мной. Отправь навстречу кого-нибудь, кто ее знает. Она идет в лагерь. Ладно, хорошо. Открой. Черт, патронов мало. Есть. Ещё один трофей. Ну как, её кто-нибудь встретил? Да, Тик, всё нормально. Она пережила шок, но такое тут бывало со многими. Мы все знаем, каково это — терять близких. Да, это точно. Ладно, до встречи, Рики. сюда ведут дело до конца. Открывайте уже, а, это один из Пустите. Здорово. Как работа? Трепаться некогда. Уж извини. До скорого. И ты знаешь, походу он там сник совсем. Что-то я уже за него волнуюсь. Да. Я за ним присмотрю, чтобы не натворил каких-нибудь глупостей. Может, придумаю что-нибудь. Постарайся, Хорошо. Тихо. Для него это важно. Конец связи. Это радио свободный Орегон. Правда освобождает. За месяц до того, как все случилось, я написал в своем блоге «Прощай, Свобода!» «Запаситесь едой и водой на год!» Потому что я знал, что бы нас не ждало впереди, анархия неизбежна. Я надеялся, что смогу подготовить хоть кого-то. Тех, кто меня действительно слушал, и они помогут, когда все накроется медным тазом. Но оказалось, что слушали меня немногие. И вот... На исходе люди начинают голодать. Помните басню про муравья и стрекозу? Мы муравьи, те, кто готовился к предыдущему катаклизму, не смогли оставить умирать от голода вас беззаботных стрекоз, проплясавших все лето и не думавших о будущем. И теперь мы все расплачиваемся за это. Умрем ли мы от голода? Не знаю. Рыбы становятся все меньше, дичь тоже все не посидеть. Уже не помню, когда в последний раз я видел зайца или оленя. Но вот что я вам скажу. Мы не обратимся друг против друга. Нет уж, этому не бывать. С вами Марк Копланд. это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Черт, это просто Бред. Если ты не заметил, стрекозы вооружились до зубов, пришли к вам, поубивали всех муравьев и забрали все, что у вас было. Если уж говоришь придчами Коуп, так хоть выбирай их с умом. Черт, патруль бродяг, где вы взяли байка, а? Ну как нравится, долбаный снайпер. Дикон Сент Джон, слышишь? Да, Майк, слышу. Рики рассказала, как тебе удалось. Как ты спас Габи, а? я просто хотел сказать спасибо. Я эту девочку с колыбели знаю. Конечно, Майк. Мне только жаль, что я не успел помочь Абигейл. Ты сделал все, что мог. Спасибо за это. До встречи, Дик. Я рад, что ты на нашей стороне. Отбой. Я приведу тебе применение. Уже. Эй! Открывайте! Это свой. Кто-то у ворот. А, да, откройте. Я его уже видел. Пару недель назад мы с парнями сожгли днездор. Здесь шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда? Да, месяц назад Эванс и Торрес э, за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил! Я говорил. Мы пошли за ними, но а -а -а. вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? А, мы тут... Посмотрели те бумаги из Кэмп Шермана. Mm -hmm. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двое. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я. Ну давайте карту. Я заберу взрывчатку я и поищу ваших людей. Эй, ты чё психуешь Что вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи. Сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамика? Ты мне а? это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями, берет рики и едет тусовать за хрен знает где. Что он делает, а? А ты что делаешь? А на жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь от грабителей, воров и всяких намадов. Эй, -э -э, а ну ка хватит, хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним? Но только помни, и ты тоже. Помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмем байки и поедем. Сейчас поедем. Ха, сейчас? Да. Прямо сейчас, посреди ночи. Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, так, ну да, ну все, прекратите. Поехали. Ладно, ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. <звы> Скажи это Торасу, с Эвансом. Дик, я просто не хочу, чтобы с ним в этой вылазке произошел какой-нибудь несчастный случай. Господи, за кого ты меня принимаешь? Я пока не определился. Поговорим, как вернешься. <звы> Охренеть. Привет. Здорово. Как дела? Ладно. О, хороший выбор. Ладно. Спасибо, что заглянул. Куда мы едем? Лаки Лэд, знаешь, где это? Да. Я тебя там подожду. Да? Не отставай! Дикон, ответь! Это лагерь Лост Лейк. Прием. Да, Рики, что случилось? Я тебя искала, а ты пропадаешь где-то. Я с Шиза. Майк дал поручение. К утру вернусь, а что? Я просто хотела узнать, когда уже поедем трансформатор чинить? Ты все мечтаешь о горячем душе? Типа того. Я буду утром, тогда и обсудим. Конец связи. Застрял-то? Я отвлекся. Так это люди Майка оставили? Мои люди. Ну да. Торрес и Эванс. Они не намады, но водище все же выходили. Я думал справиться. Ошибся, ты походу. Адище давно поделено. Повсюду гребаные мародеры. Шиза, скажи-ка, а почему ты не забрал их добро, когда приходил сюда их искать? Потому что тут были фрики. Понял? Типа таких. Только их было больше. Идем. Майк сказал, взрывчатка хранится в сейфах. Где-то в конторе должен быть комплект запасных ключей. Зраные шакалы, как же они меня бесят. В чем-то мы согласны. Дверь заперта. Сможешь выломать? Не. Я там чем-то подперли изнутри. Шакалы? Не знаю. Надо найти другой путь. Эй, иди сюда. Давай я тебя подсажу на крышу. Готов? Залезай! <глышles> <глышles> <глышles> <глышles> Есть!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 Всех замочил. <свят> Нормально. Спасибо за заботу. Нашел. Шизо! Готово. Ага, поищи, не завалялись там фаеры осветительные. Ты что, не взял фонарик? Взял, но батарейки сели. Их теперь еще попробуй найди. По крайней мере, такие, чтобы работали. Файры. Заперто. сегодня я узнал. Жиза, я нашел файры! Ага, попробуй высадить дверь. Я зайду и заберу их. Вон там файры. Да. Дай ключи. Какие, эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, эй, эй, слушай, а давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов, а я их открою. Возражения есть? Никаких. Только не потерять. Mm. Да. Mm -hmm. Я очень постараюсь. Взял. Ну, пошли. Ну, веди. Видишь, как я и говорил. Вроде бы, вот тут можно будет протиснуться. Помоги-ка. Давай, толкай! Толкаю, толкаю! Так, используй этот валон. Есть! Вот, вот так. А, а выдержит? Надеюсь. Напоминаю, пушку не доставай. Ты же сказал, там никого не будет. Я этого не говорил. И я серьезно. Если фрики есть, хватит одного выстрела, чтобы они все сбежались. Да понял я тебя. Господи. Первый зал, можно прийти прямо по главной шторке. Там, сюда. Давай, веди. А, Чёрт, тут пройти не получится. Глянь карту. Есть другой тоннель. Вентиляционная шахта. Они начали строить соединительный туннель. Но его закрыли из-за угрозы обрушения. Где? В той стороне. Здесь? Ну, похоже, его закрыли. Ну, выглядит как-то неустойчиво. Я тебе так и сказал. У меня есть только это. А у тебя фонарик. Уступаю честь тебе. Видимо, не просто так они свернули работы, тут, походу, одна динамитной шашки хватит, чтобы вся шахта обрушилась нам на головы. А, да ладно, не сгущай. Как цел? Да нормально. Твою мать. Проскочили. Да. Ну все, назад пути нет. Пошли. Нам туда. Что ты делаешь? А как ты думаешь, Файры кидают? Зачем? У тебя есть карта. В этом долбанном лабиринте полезно знать, где мы уже проходили. Здесь налево. Ага. Сюда. Что? Твои люди? Да. Торрес этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему, такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А то раз в неделю его ел. С тобой бывало такое? Есть грани, которые я еще не перешел. А, я тоже. Отойди-ка. Фриком их не оставлю. идём на выход. Ага. Хм. Давай, здесь можно пролезть. Ну, так лезь. Тут тесновато. Пролезешь? Ну, я-то не сижу весь день на жопе. Очень смешно. Давай. Так, первый зал должен быть здесь, совсем рядом. Если ты ничего не перепутал. Не перепутал. Видишь, ключи не потерял? Нет, вот они. Конечно, как себе. Идем. Может все в одном месте сложили. You. Проверим вторую. Сюда. Давай вернемся. Вдруг мы где-то пропустили туннель. Нет, стой, стой, мы где-то ошиблись. Что? С чего ты взял? Да с того, что мы пришли не отсюда. Ты думаешь, эти файры типа отрастили ножки и сами пошли? Может, я запутался. Так, стоп, секундочку. Это главный тоннель. Что? Это главный тоннель. Видишь рельсы? Когда мы вошли, мы рельсов не видели. Как это? Но ну, вот же мои файры. Как они... А, Кто-то над нами степется. Пошли, сюда. Стой, стой. Погоди секунду. А ну кто здесь? Выходи! Покажись! Ты за лучше убери пушку. Ты что, долбанулся? Не понимаешь, что ли? Один выстрел. Один. И все фрики из этих туннелей тут же нагрянут сюда к нам в гости. Ты же говорил, что ночью тут не будет никаких Нет. фриков. Бери! В него не попасть! Вот, Сука! Это тварь ключи утащила! Счет! Эй, ты туда! У него ключи, ловить надо! Стой! Вернись! Да ведь уйдет же, зараза! Milky! Шах ты понимаешь? Начать! Ладно, ладно! <связи> Что не исшь-то, а? Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет, если выстрелишь! А что мне было делать? Бросаться ко камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз! Бей этим. Как угодно. Спасибо, скажи. За что? Что спас тебе жизнь. Если б ты не сбежал, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Да. Пора бы. Идем. Насчет бухаря Эдди сказала, кто-то пытался спалить его татухи. Упокоители, да? А тебе то что? Дослыхал да от одного намада, будто упокоители ищут двух бешеных псов. Как думаешь, о ком речь? Ну, как видишь, я до сих пор ношу цвета. Мы не прячемся. Если Карлосу нужен бухарь. Он его найдет без проблем. Но сначала ему придется побеседовать со мной. Походу у него на тебя был зуб еще до нарушения перемирия. Был зуб. Слушай, я не знаю, и мне наплевать. Получалось ли мне убивать упокоителей? Было дело, еще как. А после того, что стало с Бухарем, я буду убивать этих психов и дальше. Да? Но Карлос среди них главный псих. Ты лучше не дразни его, братан. Ты слышал, что я тебе сказал? Мне наплевать, и я тебе не братан. Помнишь, что я говорил Майку? Срал я на вашего Карлоса. Я о тебе же забочусь. Ты теперь один из нас. Ну да, ну да. За нас с Бухарем не парься. Без твоей заботы обойдемся. Очень доволен. Он тяжелый. Это как понимать? Ты знаешь, тарика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Он думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде, срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Хотспрингс. Спрингс. Знаю, я был там. Тогда сам понимаешь, они еще нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым, недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не поступит. Думаешь? Давай. никогда еще так не радовался солнцу. Да уж, я опять с тобой согласен. Уже второй раз за день. Погоди-ка. <связывая> Там кто-то есть. Эй, тут байк. Внутри кто-то есть. Эй! Ты ч, прячешься? Штаны новошны уходи. А? Мародер. Готовься. Мистер, признаю, мои ребята вышли с себя. Давай разделимся, с двух сторон зайдем. Ну, ходите, Хорошо. Будь осторожен. Не Уж бойтесь, за меня не переживай. Мы вам ничего не сделаем. Это все просто досадное недоразумение. А -а -а, же! А -а -а. Не жалей патронов. Ой, сестренка, о, я потери. думал, ты просто хочешь. Стреляй в этих гадов! Перегнись! А задаем жару. Вроде все передохли. Да. Пошли, надо забрать динамит. Походу это те же гады, что разворотили байки. Ехали мимо, увидели наши, подумали легкая добыча. А Оказалось не такая уж легкая. А мы с тобой. Команда. И неприятно это говорить. Так и не говори. Эй, я что сказать хочу. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, и Майк вас принял с распростертыми объятиями, я думал, у него маразм, старик-то наш. Уже не тот. Но ну и к чему ты клонишься? Я к тому, что мы с тобой друг друга поймем. Я это вижу. Ты сам знаешь, если Майк не опомнится, лагерь наш полгода не протянет. Я жду, когда ты перейдешь к сути. Слушай, я на тебя, конечно, наезжал. Что уж поделать? Но... Все видят, что ты сделал для друга, что делаешь для лагеря. Скоро все изменится. Когда Майк, скажем, пойдет отдыхать, мы с тобой... Станем править лагерем вместе. Мы с тобой? Правим лагерем. <рис> Значит, вот к чему ты... Да ты, ты слушай, придурок! Слушай внимательно! Ага. У меня много друзей в совете лагеря, и они согласны. Готовы отправить старика на покой. Хрена, реки никогда на это не куда Да он рохли, Железный как и Майк а тебе ты... доверяет! И эта ошибка одна из многих, которую я не допущу. Да, я понимаю, что мы все хотим выжить, конечно. Но есть грани, которых я еще не перешел. Например, ударить друга в спину. Одна из них. Лучше у старика, чем весь гребаный лагерь. Ты подумай об этом. Ладно, я об этом подумаю. Почему Майк доверяет такому уроду? Да еще сделал его начальником охраны. Лос-Лейк, ответьте! Дикон джон вызывает Майка. Дик, ну что, вы ее нашли? Взрывчатку? Да, Майк, нашли. Шиза забрал все и повез в лагерь. Слушай, Майк, я должен тебе сказать... Хорошо, хорошо. Только нам теперь нужен к ней запальный шнур. Ты же понимаешь, я посмотрю по документам. Майк, послушай. Кого-то... Шиза, он. Ну что еще? Опять решили друг в друга пострелять. Нет, Майк, он. Слушай, он хочет управлять лагерем. Он мне сказал, что. Да, это я и так знаю. Помнишь, я же тебе говорил. Шиза считает, что я пацифист и что я всех нас упроблю. Он прощупывает. О чем была речь? Да это я и так знаю. Помнишь, я же тебе говорил, Шиза считает, что я пацифист, и что я всех нас угроблю. Он прощупывает почву. Майк! Дик, я же сказал, у Шиза свои законы. Ну, но... Да, эх, посмотрим. И у нас ведь тоже. Спасибо за заботу, Спасибо. но я могу за себя постоять. Конец связи. Господи, ладно. Делай по-своему, только получить стрелять по мне, паскуда. Бухарь ты на связи? Этик, только ради со сработаем. Да нет. Сколько ты будешь терпеть? Он тебя расходит. Нет, он. он выясняет. Просто нужно время. Я к тому, что не надо снять теще В девяносто шестом году в распространении... Где бухать?